Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор 14-го каталога Faberlic. Наливайте себе чашечку какого-нибудь вкусного чая. А я расскажу вам, что стоит брать в этом каталоге и почему. Появляется новый аромат. Идет он со скидкой 50%. 799 рублей он будет стоить. Я с ароматами Фаберлик не подружилась, поэтому пропускаю. Эту Классная навек. акция у нас стартует. За каждые потраченные 999 рублей мы будем получать... Купоны 250 рублей. И в пятнадцатом каталоге у нас определенные товары будут помечены, что их можно взять со скидкой 250 рублей. Я не смотрела еще 15 каталог, поэтому не могу вам сказать, будет ли это выгодно или нет. Посмотрим. Не забываем активировать карты, которые получили по тринадцатому каталогу потому что неактивированные карты в розыгрыше не участвуют. Если не знаете, как это делать, пишите, я вам подробненько объясню в комментариях. Зонтики по 799 рублей, обычные классические зонты в трех расцветках Ну не знаю девчонки и мальчишки их можно взять гораздо дешевле очень давно хочу попробовать полуматовую губную помаду бархатный сезон но пожалуй подожду на нее более выгодную цену я однозначно буду брать из линейки в уикенд вот такой наборчик за 699 рублей это ночная маска и сыворотка я пользовалась из этой линейки и пользуюсь восстанавливающей эмульсии так, очищающие эмульсии. Вот она. Что могу сказать про нее? Она хорошо смывает макияж, но со второго раза. Все равно вот как-то мне не нравится. Как она ухаживает за лицо. мне очень нравится. Вот деликатное очищение, все нормально. Но на моих глазах обычно много макияжа и слоев туши, и поэтому с первого раза не смывает, но не оставляет эффекта панды, нет. Просто она немножко остается на глазах. И я вот за два захода очень хорошо как бы смываю косметику, и после применяю уже какой-нибудь скрабик, какое-нибудь более жесткое очищение. Я пробовала увлажняющий гель для лица, вот он он, отсвечивает, девчонки, да? Вот, в общем, гель для лица. Ага. И он крутой. И он классный. Он мне очень нравится как уход на осенний-весенний период. Эту линейку и на зимний я могу посоветовать смело. Она реально крутая. Она реально работающая. Кожа разглаживается как рельеф, так и тон очень нравится просто вот она реально работает и кожа действительно как будто после хорошего сна отдыха поэтому обязательно воспользуюсь вот этой акции и беру себе набор на маску слышала миллион положительных отзывов не могу пройти мимо такой акции. хорошая цена на линейку 8 элемент на мужскую при покупке двух продуктов будут действовать желтые ценники вчера предложила своему мужу он сказал ты меня и так завалила этими гелями для души, для бритья и дезодорантами, мне пока хватит. А вообще по аромату мне очень нравится, ну и по уходу, то есть он не жаловался. И аромат у линейки «Восьмой элемент» тоже такой мужественный, классный. мужчин дни рождения впереди берите, не задумывайтесь, цены наибюджетнейшие просто. Кто выбирает мужской парфюм а среди ароматов и берли, к советую присмотреться к «Вулкана». У меня муж допользовал целый флакончик, и что хочу сказать, мне нравится вот этот аромат, я чувствую его, представляю, точнее его на мужчинах 25-35 лет, он классный, он реально классный, и вот мужские ароматы мне гораздо больше нравятся в чем женские, поэтому если думаете, какой приобрести, смело берите, 55% скидка, дешевле он не бывает очень давно хочу лак для губ э, вот этот вот но опять на него нет скидочки девчонки буду ждать скидку обязательно возьму пару оттеночков и покажу матовая помада овация вот она тоже не самая бюджетная цена скажем так бывает и дешевле но я могу вам смело ее советовать она обалденная Вплоть от нанесения до насыщенности цвета, до того, как она сходит с губ. Вот нет в ней изъянов абсолютно. Я обожаю эту помаду. И если в будущем будут акции, буду брать за 400 рублей не хочу. Хотя как бы со скидкой консультанта она будет... 300 с небольшим. Очень много помад у нас по 199 рублей. А если э, бонус при покупке от 500 рублей, то она будет вообще 149. Это у нас абсолютное увлажнение. Ну, я к этим помадам нейтрально отношусь. После того, как попробуешь более-менее люксовый продукт, я имею в виду желтые упаковки у помад то есть это овация это бархатный сезон это еще там какая-то матовая помадка которая в желтых флакончиках идут с сывороткой вот такие помады честно говоря уже брать не хочется но ну, а так побаловаться можно вот сияние в цвете кстати неплохая я не пробовала но у меня девочки консультанты мои они очень хвалят вот именно вот эту вот помадку поэтому в принципе поиграться присмотреться можно жидкая помада для губ матовый металлик а, в принципе, это тренд осени. Это тренд осени, но мне не нравится ни один из этих оттенков. Я считаю их крайне неудачными, а так бы взяла однозначно попробую. туши для ресниц, любая за 149 рублей, если сделаете заказ на 1000 рублей. Из того, что здесь представлено, если думаете, гадаете, какую брать, я могу посоветовать Макси Стайл, вот эту вот с силиконовой кисточкой. Вот ее кисть, кисть очень крутая. И я брала эту тушь пару раз она действительно достойная не люкс конечно но неплохая тушь за 149 рублей на месяц попользовался и выкинул нормально девчонки крутая скидка на тени галактическое путешествие 179 рублей дешевле они не бывают у меня есть три оттенка и если хотите обзорчик на них можете найти у меня в плейлистах я там подробно показываю все три оттенка у меня самые такие ходовые, скорость света, по-моему, падающая звезда и магическое затмение. Вот этот, вот этот и вот этот, по-моему, если я не ошибаюсь. Но цена на них шикарная, поэтому, кто не пробовал, берите. Они засыхают на ваших глазах и никуда не деваются день. А мне кажется, неделю будешь носить, они никуда не денутся. Нужно дать им только высохнуть, не моргать одну минуточку и все они у вас на глазках на зиму вообще на зиму вот такие шиммерные блестящие оттеночки самое то тушь вери Берри, моя любимая в принципе я не знаю я дешевле чем 299 рублей ее не видела опять смотрите нет так полюбившийся всем черничной слышала что девочки прям ждут ждут ее почему-то компания никак не выпускает я пользуюсь сейчас этой тушью она мне очень нравится она тоже нереально крутая мне кажется я пользуюсь ей уже месяца три и сейчас она у меня на глазах она позволяет себя наслаивать она идеально разделяет она подкручивает в общем если вы ищете хорошую тушь Faberlic, я вам очень советую присмотреться к туше Вэри классная цена на палеточку мою любимую для скульптурирования лица девчонки но здесь чтобы сработала скидка нужно брать два продукта у меня хайлайтер быстро разлетелся я ее уронила а вот скульптор и румяна остались. И розовые оттенки на моих глазах, которые вы видите в виде теней, это вот эти вот румяна, коралловые точнее. Она потрясающая. Я ее применяю каждый день от и до. И очень люблю. И прям вот даже подумаю, не взять ли мне еще одну. Ну, хотя у меня есть вот хайлайтер, как бы, поэтому только из-за него брать, ну наверное, не буду. Как закончится это, еще одну такую я возьму однозначно. Пересмотрев очень много обзоров faberlic и увидев вот это чудесное зеркало в действии и поискав его на Алиэкспресс и поняв, что здесь в принципе стоимость та же 799 рублей минус скидка консультанта за 600 с чем-то рублей оно обойдется, оно также стоит на Алиэкспресс я закажу его, я его закажу. Машенька, вот смотрю тебя и не могла устоять просто. Так ты здорово его описываешь, так красиво его показываешь. Оно работает, девочки, от батареек. Я буду брать его в этом каталоге однозначно. И уже в распаковочке своего заказа покажу вам Хорошие его. скидки у нас на серию bloom идут. Ночной плюс дневной крем. Получается, нет, ночной крем, дневной крем и крем для век И все это счастье будет стоить 599 рублей. У меня есть сыворотка из этой серии крем для век. И по мне, вода водой хороший летний уход, не утяжеляющий кожу вашу. А вот дневной и ночной крем я не пробовала. Девчонки, кто пробовал, напишите, пожалуйста, как вам. Ну, просто легкое увлажняющее средство, либо действительно есть какой-то эффект там выравнивания кожи. Не знаю. И вот на все возрастные линейки у нас такая вот идет хорошая скидочка за 600 рублей можно взять три продукта у кого шелушится кожа у нас уже осень и приближается зима у нас обычно переход очень резкий с лета на зиму я советую присмотреться к линейке кислородное сияние я в том году спасла свою кожу от шелушения у меня вот тезона, нос и лоб вот здесь когда морозы шелушились сильно и я использовала и дневной и ночной крем из этой линейки и все и как бы больше никогда не повторялось но действительно конечно еще нужен правильный уход правильное очищение постоянные скрабики и так далее а так у кого шелушение есть я вам очень советую вот к этому наборчику по хорошей цене Кислородный кислородный баланс линеечка девочки здесь мне очень нравится дневной крем ночной ну так сяк а дневной крем действительно матирует он действительно матирует за это я его очень люблю но набор брать не хочу поэтому пусть этот кремушек у меня подождет пока сейчас все равно на зиму на осень нужно брать что-то по я честно говоря не знаю как вот это средство может быть хитом продаж это у нас мицеллярный лосьон, потому что он мне жутко щиплет глаза, и я терпеть ненавижу это средство и никому никогда не посоветую. Он, конечно, снимает макияж, но это такой дискомфорт, так щиплет глаза, это просто жуть. Линеечку проликсир очень люблю, ну просто очень. И здесь у нас ночной крем плюс мицеллярная вода за 429 рублей. У меня был дневной крем из этой линейки, у меня есть добиваю масочка гиалуроновая из этой линейки, крутая очень, кстати, маска, на нее пока скидочек нет, вот она. Очень мне нравится, мне нравится аромат этой линейки, мне нравится, как она ведет себя на коже. Осень, время пилингов. Уже можно смело приступать к этим процедурам. И здесь у нас скидочка, любой за 449. Если нет возможности взять все три средства, берите шаг Б. А у нас это кислоты, он, как бы, ну не знаю, растворяет что ли мертвевшие частички кожи. Б это вот уже сам пилинг. Сам пилинг, который мы втираем, отшелушиваем, полируем нашу кожу. А С успокаивающий просто крем, его можно заменить любым своим уходовым средством. Поэтому, если нет возможности, еще раз повторюсь, взять все три, берите смело шаг Б. Этого, в принципе, для хорошего качественного пилинга будет достаточно. Аллергикам у которых на большинство кремов аллергии, я всегда советую восстанавливающий крем-комфорт для чувствительной кожи из линейки Эксперт Фарма. Сейчас на него будет хорошая скидка, он будет стоить 229 рублей. Я брала его несколько раз, и он действительно великолепный. Он выравнивает тон кожи, и у меня знакомая аллергика, она тоже пользуется вот именно этим кремом, только от него кожа ее чувствует себя нормально, нет никаких высыпаний поэтому присмотреть однозначно из этой линейки эксперт фарма буду брать бальзам для стоп гладкие пяточки хоть он не ну в принципе нормальная цена 149 рублей он будет стоить может быть даже два возьму я от него в диком восторге девочки как при самостоятельном нанесении так и знаете я как делаю наношу на ножки одеваю бахилы сверху теплые носочки полчаса походила а, взяла там свою пилочку для ног там или душ, приняла и все спилила. И они розовые, гладкие, как у младенца. Я влюблена просто в этот крем и буду его брать на постоянной основе однозначно. Еще хочется очень взять крем винотоник но посмотрю, у меня сейчас много средств в ходу именно такого действия. Но лучше этого крема я пока еще не встречала. Он реально моментально снимает усталость с ног нанесли через две минуты уже можно прям бежать дальше он работает действительно работает у меня есть вены которые видны и после нанесения этого крема они как бы знаете становятся менее видны он работает и тоже очень советую вам к нему присмотреться буду брать мусс для интимной гигиены в формате муса. я еще не брала это средство только в формате геля не подошел мне иванский уход интимный вообще не подошел сплошное раздражение и поэтому перехожу обратно на faberlic он будет стоить 199 рублей минус скидка консультанта там вообще обойдется 100 с небольшим это хорошая цена там 150 миллилитров нормально еще девчонки обязательно буду брать и всегда беру в каждом каталоге средства гигиены уже много раз вам про них рассказывала то, что с ними у меня гораздо меньше болит живот. Я не знаю, как работает этот анионовый чип и формалин, который есть в составе этих средств. Но реально, у меня живот болит гораздо меньше. Эти дни проходят прям вот легче, действительно. Хотела взять красочку в запас. Но что-то не очень выгодная на нее цена. 179 рублей. А она бывает по 149. Про эту краску у меня тоже уже много обзоров. И вот я красилась ей последний раз недавно. В подсказочках вам оставлю... Переход на то видео, где я красилась этой краской. Люблю ее, люблю ее, прям огромную любовью и ни на что никогда в ближайшем будущем не променяю точно. Линейка нос no ноут. Любые два средства за 149 рублей. Мне кто-то из подписчиков писал, что прям вот зашел ее мужу шампунь, у него пропала перхоть. Ну, не знаю, я брала для себя вот эти два средства, они абсолютно никакущие, деньги на ветер. Ну, вообще ни шампунь, ни бальзам вообще никакой, вот просто даже чуть бы хоть увлажнил. И муж у меня пользуется, так, по-моему, вот этим, два в одном шампунь плюс бальзам. Да, вот этим вот. И вы знаете, у него, ну, не перхоть, скорее всего, а просто как бы шелушение кожи головы из-за непереносимости каких-то других средств для мытья волос, а после этого шампуня стало еще хуже. То есть просто капец, и он опять вернулся к Head and Shoulders, своему любимому. Поэтому я вообще вам эту линейку не советую даже рассматривать. Хотя, как бы сколько людей, столько и мнений. Возможно, вот нам не подошло, а вам вот подойдет. Я буду брать разогревающую маску против выпадения волос. Она, правда, без скидки, 199 рублей. Из линейки Эксперт Фарма тоже, но я буду брать ее однозначно, потому что сегодня вот ее добила, она у меня закончилась. Мне очень нравится, я наношу ее на вымытые волосы, как там и написано, и ношу ее до того момента когда она перестает сжечь а жжет она очень даже неплохо то есть реально работает реально улучшает кровообращение кожи головы и возможно пробуждает какие-то уже уставшие фолликулы наши бед... наших бедненьких волос поэтому она мне очень нравится девчонки присмотритесь занимается как и я отращиванием волос Еще очень хочется попробовать никогда не пробовала спрей активатор густоты волос у него будет скидочка 40 процентов и он у нас будет за 239 рублей девчонки кто пробовал этот спрей активатор густоты пожалуйста напишите стоит ли на него тратить свои деньги Потому что я вечно озадачена густотой своих волос. И вот ну, о линейке Эксперт Фарма доверяю. вам очень признательна и э, рада вашему отзыву. У есть маленькие детки, смотрите, какие хорошие скидки идут на всю детскую линейку. От стирки до подмывания, умывания кремов. Мы одно время гель для подмывания брали только так. вот За 179 рублей, хотя уже даже давно не маленький. Возможно, я два еще прикуплю. Потому что средства деликатные аллергенная, но очень прям вот мне нравилось в уходе за детской кожей, оно вело себя вот просто замечательно. 5 нововодителей Фаберлик, больше всего люблю и ценю вот именно сыпучий. И здесь у нас будет акция, если возьмем две штуки, 249 рублей. Но мне не надо две, мне одного хватает на полгода, поэтому я подожду, когда он один будет по 249 рублей, такое у нас тоже бывает. И появляется новинка, у нас жидкий универсальный пятновыводитель он будет со скидкой 45 процентов по 169 рублей очень интересно как он будет себя вести потому что вот допустим спрей пятновыводитель у меня не выводил ничего абсолютно вот, вот этот так и не нашла я ему применение отдала соседке кондиционер неплохая цена 45 процентов скидочка 159 рублей мне они нравятся они практически не оставляют никакой отдушки на вашем белье. Очень такую деликатную, еле уловимую, но они делают белье нереально просто мягкими. Но я люблю, когда есть отдушка у белья, и поэтому у меня палка о двух концах. Я люблю эти за то, что белье после них невероятно мягкое, и другие за то, что есть отдушка. Не знаю. Возможно, приобрету и буду их миксовать. Любимое многими, наверное, даже всеми средства для чистки духовок и плит будет по хорошей цене, 149 рублей. У меня тоже на него есть обзоры. Я очищала им всю от кастрюль до плит, до духовок и так далее. Оно совсем справляется. на ура, очень хорошее, достойное чистящее средство вот для кухни. У меня пока есть в запасе, но я вам очень советую, кто не пробовал, за 89 рублей приобрести оно действительно удаляет запахи особенно когда вы готовите рыбу лук режете или еще что то и вообще даже руки вот так помыть сполоснуть оно мне очень нравится на кухне буду брать девчонки средства для мытья посуды мой эвкалиптик кончается малинку я буду пробовать ее впервые и девочки мне писали что она вроде как самая жидкая из всех средств. Но не знаю, мне кажется, девчонки вообще зависит от партии, а не от аромата, потому что иногда приходит прямо в калипт очень жидкий, а иногда очень густой. Ну, посмотрим. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто малинку брал, действительно ли она самая жидкая. Но мне все равно хочется, потому что аромат ее. Её... Я думаю, зайдет. В привлекательной цене будут средства для ванны, для ванны и для туалета. 149 рублей. У меня есть эти оба средства, я их очень люблю. Они тоже со своей задачей справляются. На канале у меня есть обзор на средства для туалета. Я им чистила стиральную машину, очищала швы ванной между плитками практически без усилий. Она тоже очень хорошая. Но, конечно, с химозной отдушкой здесь уже... Надо работать аккуратно, но зато справлять с своей задачей. Собью свой спрей-освежитель, обязательно возьму, может быть, через месяцок, вот этот вот с пряничком. Как я люблю девчонки еще с того года. Имбирный пряник, он просто потрясающий. И когда на улице лежит снег, этот аромат и никакой другой я хочу ощущать в своем доме. Спреи безопасные у нас на водной основе. Кто не пробовал, тоже присмотритесь. Они очень здорово освежают помещении несколько часов в воздухе летает легкий-легкий, ненавязчивый аромат. Девчонки одежда, я ее никогда не рассматриваю и рассматривать не хочу, потому что ну, практически все коллекции Фаберлик считаю крайне неудачными и очень некрасивыми. Редко можно найти нормальную вещь. Ну, допустим, вот ну, как такое надеть? Куда? Посмотрите, как сидит куртка. А вот это? Ну, коров доить, я не знаю. Просто, я, я знаю, есть поклонники Одежды Фаберлик, я ни в коем случае не хочу вас обидеть, это чисто мое мнение. Вот это вот все, ну, полное безвкусица, вот абсолютно полное безвкусица. Поэтому одежду вам даже показывать и не хочу. И в конце каталога по традиции у нас подарок новичкам. Кто не зарегистрирован, ссылка на регистрацию у меня всегда находится под видео. Здесь у нас две пары колготок 250 Ден. Я ни разу не брала колготки Фаберлик, но знаю, что их многие хвалят. И... Особенно старый вариант, девчонки, которые давно Фуберли хвалили, сейчас говорят, немножко испортились, но тем не менее все равно достойные. Две пары колготок 250 Ден. В общем, утепляемся, девчонки, к зиме регистрируемся, утепляемся, получаем скидочку 15, 20 и 26 процентов на все покупки ну, а на этом у меня все мои хорошие вот такой обзорчик у нас был с вами по 14 каталогу Faberlic. если я была вам чем-то полезной, вам понравились мои отзывы обязательно ставьте лайк не забывайте пишите свои комментарии высказывайте свое мнение всегда их читаю с радостью отвечаю ну, а я с вами прощаюсь до следующих видео пока пока